Всем доброго времени суток, меня зовут Михаил Щегольков и сегодня мы посмотрим, как работать с документами с помощью консоли запросов на примере работы с приходными накладными в конфигурации управления небольшой фирмой эта конфигурация по умолчанию работает на интерфейсе такси раньше мы работали с приложениями, которые работают на обычных формах так называемых и использовали консоль запросов подобная той, которая сейчас на экране и нам потребуется немного другая консоль запросов давайте вспомним, где консоль запросов можно взять для этого мы пойдем на сайт its.1s.ru. Также ее можно взять с диска информационно-технологического сопровождения its, либо где-то на просторах интернета поискать. Итак, пойдем в раздел «Разработка и администрирование». Здесь «Отчеты и обработки» и далее «Запросы и отчеты». Потребуется нам консоль запросов для управляемого приложения. Тут есть два варианта для версии платформы 8.2 и для версии платформы 8.3. Версия платформы легко узнать. Для этого нужно вызвать информацию о программе. И в самой первой строчке будет написано, какая версия платформы используется. У нас это 8.3. Давайте мы ее и скопируем себе на жесткий диск. Так, ну, у меня уже она скопирована. Давайте еще раз это сделаем. Далее ее нужно распаковать. Собственно, вот этот каталог у вас появится, и тут будет три файла. Нам потребуется вот этот файл. Открывается он через главное меню «Файл» — «Открыть». Выбираем нужный нам файл. Эта консоль запросов на самом деле аналогична этой консоли запросов. Текст запроса пишется здесь, либо же редактируется с помощью конструктора запросов, Результат запроса будет отображаться здесь, так же, как и тут, он отображается внизу. Далее, дерево запросов. Сейчас спрятано в кнопку запроса. Зато то, что раньше было спрятано в кнопке параметры, то, что постоянно требовалось менять, вынесено на передний план, и с этим можно гораздо удобнее работать. Итак, давайте начнем разбираться с приходными накладными. Для этого перейдем в раздел «Закупки» и откроем список приходных накладных. Давайте какой-нибудь откроем. Приходная накладная. У нее, как у большинства документов, есть так называемая шапка. Вот ее реквизиты, поставщик, организация, так называемые стандартные реквизиты, номер, дата документа. Они есть во всех документах фактически. Также у документа есть табличная часть со своими реквизитами, колонками. Табличных частей может быть несколько. Физически в таблице баз данных» Информация о документах хранится в нескольких таблицах. Реквизиты шапки хранятся в одной таблице. Каждая строчка этой таблицы содержит информацию об одном документе. У каждого документа есть ссылка, которая является уникальным идентификатором и однозначно идентифицирует каждый документ. Информация из табличных частей содержится в отдельных таблицах. Для каждой табличной части своя таблица. В данном случае мы видим таблицы запасы. Здесь хранятся строки всех табличных частей, всех приходных накладных в данном случае. То есть вот, например, первая приходная накладная поставщик насос комплект номер 98 с двумя строчками в табличной части. Вот реквизиты шапки хранятся этой накладной. И вот две строчки этой накладной. Когда мы открываем какой-либо документ, ну, например, документ номер 17. Давайте попробуем найти документ номер 17. Вот наша накладная. 17. Русский дом. По сути, мы выбираем строчку первой таблицы. Из этой таблицы реквизиты шапки считываются и отображаются в форме документа. Далее система смотрит на ссылку и ищет в табличной части запасы все строчки с такой же ссылкой. В данном случае вот наша ссылка и вот строчки табличной части запаса. На эту информацию из таблицы считывает. И опять же отображает табличной части запаса нашего документа. Логично происходит и для других табличных частей. Итак, мы с вами увидели, что поле ссылка играет ключевую роль. Она позволяет связывать информацию в различных таблицах. Работая с таблицей, где хранятся реквизиты шапки документа, мы через поле ссылка можем получить доступ к табличной части. Аналогично работая с табличной частью запаса, мы... Через поле «Ссылка» можем получить доступ к реквизитам шапки документа, например, к поле «Контрагент». Мы попробуем сейчас это сделать в консоли запросов. Давайте ее откроем. Текст запроса можно писать от руки, но мы воспользуемся конструктором запроса. Так, во-первых, быстрее, во-вторых, меньше ошибок. Допускается, нас интересуют документы. Здесь ветка, скорее всего, будет называться так же, как называется собственно, сам документ. Приходные и накладные, но в единственном числе. Вот, приходные накладные. Здесь представлены реквизиты шапки документа в первую очередь. Это как раз то, что хранится в этой таблице. Для доступа к табличным частям используются специальные ветки с именами таблиц. Давайте мы сперва попробуем поработать с шапкой. Возьмем, ну, собственно, ссылку, пометку удаления. Номер дата проведен. Номер дата проведен, стандартные реквизиты. Есть фактически в любых документах. Давайте еще возьмем организацию контрагент. Ну что еще? Давайте еще возьмем сумму документа и валюту документа. Этого достаточно. Окей. Нажмем «Выполнить». В общем-то, получили данные, похожие на то, что у нас было в этой таблице. Единственное, консоль запросов вместо ссылки рисует... Пользовательское представление. Вместо значения ложь, которая фактически в базе данных хранится, рисует нет, а вместо истина, которая опять же хранится в базе данных, рисует да. При отборах надо работать именно с, со значениями ложь и истина, а не с, со значениями нет. И да, давайте посмотрим на запрос. Здесь, в общем, все нам знакомо и просто. Начинаем читать с конструкции из. Видим, что приходная накладная таблица, псевдоним, и вот нужные колонки мы вытащили. При работе с документами обычно хотят видеть только проведенные документы. То есть документы с такой вот галочкой. Документы, принятые к учету, документы, которые меняют остатки, это именно проведенные документы. Именно их обычно и смотрят. Давайте мы вот этот документ скопируем. И запишем. Не будем нажимать кнопку Провести, чтобы он был именно проведенный. То есть у нас а, с поставщиком Русский дом оформлены и проведенные документы, которые изменили остатки, и непроведенные. Также может быть аналогичный документ, но помеченный на удаление. Итак, естественно, обычно для анализа используют именно проведенные документы. Вот мы видим, несколько документов у нас не проведены или помечено удаление. Давайте мы для того, чтобы нам было легче анализировать, будем выбирать только документы контрагента «Русский дом» и только документы, которые оформлены после 15 августа 2015 года. Для этого мы пойдем в конструктор запросов. запроса. Перейдем на закладку «Условия» и, во-первых, скажем, что контрагент равно амперсант контрагент, то есть это будет параметр, который мы сможем указывать, и дата больше некоторой даты. Больше и равно. Окей. То есть мы возьмем не все эти строки, а только те строки, в которых контрагент равен, тому, которому мы укажем, и дата больше той, которую мы укажем. Нажмем кнопку Заполнить параметры. Дата укажем... Уже забыл какую. 15.08. Контрагента. Русский дом. И опять нажмем Выполнить. Ну, вот у нас всего несколько приходных накладных. Некоторые проведены, некоторые не проведены. Нам нужны именно те, которые проведены. Здесь стоит «Да», то есть «Истина», когда документ проведен, флаг стоит, и «Ложь», когда не проведен, флаг сброшен, либо же он, документ помечен на удаление. Для того, чтобы отобрать только проведенные документы, надо в конструкции «Где» указать, что приходная накладная точка «Проведен» равно «Истина». Но опять же воспользуемся конструктором запросов. Найдем реквизит проведен, равно, и амперсант проведем, заменим на истину. Окей. Сформировать, выполнить. видим остались только нужные нам документы. Итак, мы с вами поработали с полем дата, поработали с полем проведен, и немножко, собственно, познакомились с этой таблицей. Теперь давайте посмотрим, как получить данные из таблицы запаса. Этот запрос нам уже не нужен, удалим его. И снова идем в конструктор запроса, чтобы уже выбрать таблицу, в которой содержится данные табличной части запаса. Итак, вызываем конструктор запроса. Открываем ветку документа, ищем приходную накладную. Так как мы хотим взять все строчки всех приходных накладных из табличной части запаса, то лучше сразу взять именно эту таблицу. Ну, давайте возьмем, собственно, ссылку, номер строки для наглядности, номенклатуру, количество, цену, сумму. Еще, может быть, какие-то реквизиты. Итак, берем ссылку, номер строки, номенклатуру, дальше, характеристику зацепим. Количество, цена, сумма. А, сумма НДС всего. Окей. Нажимаем выполнить. Итак. Таблица довольно большая получилась, потому что действительно из всех документов, да, вот мы видим тут первая, вторая, первая, первая, вторая, третья строчка сотого документа, можно открыть, даже проверить. Здесь, по сути мы получили именно ту таблицу, что я показывал. Вот строчек очень много, давайте мы оставим только строчки контрагента «Русский дом» и только те документы будем выбирать, которые оформлены после 15.08 или в эту дату. Вернемся в конструктор запроса. Вот здесь у нас э, даты и поле «Контрагент» нету, Но, как я уже говорил, зная ссылку, а у нас ссылка-то есть, да, мы можем получить доступ к любому реквизиту из шапки. Чтобы попросить программу найти по указанной ссылке нужную запись в таблице с реквизитами шапки, мы в конструкторе запроса просто разворачиваем ссылку, и указываем, какое поле из реквизитов шапки нам нужно. То есть обращаемся через точку к нужному полю. Это в принципе все. То есть программа посмотрит в табличной части ссылку, найдет строчку с такой ссылкой в таблице реквизитов шапки и возьмет нужные значения из поля контрагент. Аналогично можно наложить условия на выбор. То есть мы говорим, что нам нужны данные табличной части запаса, только контрагента, которого мы выбрали. Кроме того, с полем дата тоже аналогичные действия выполняем. Все окей. Вы увидите, что здесь мы поле контрагент через точку отсылки получили и указали опять же через точку отсылки фильтр по контрагенту. Параметры у нас уже заданы, вот дата, вот контрагент. Нажимаем кнопку «Выполнить». Остаются только те приходные накладные и те записи табличной части запасы, которые относятся к контрагенту «Русский дом». Также мы могли бы вытащить и поле даты, но здесь видно и так, что только нужные нам записи остались. Теперь давайте немного поработаем с этой таблицей, посмотрим, как получать итоговые данные. Давайте решим такую задачу. Нам нужно узнать общую сумму, товаров, которые мы купили у контрагента «Русский дом», начиная с 15 августа. Для этого мы опять вернемся в конструктор запросов. Перейдем на закладку «Итоги». Слева тут перечислены те поля, которые доступны нам для получения итогов. Справа внизу находится таблица, где размещаются суммируемые поля. Нам нужно, допустим, сумму суммировать. Сумму НДС и всего. Это будут так называемые общие итоги. То есть итоги по всем строчкам таблицы, которые попадают в результат запроса. Поэтому мы ставим флаг общие итоги. Ок. Okay. Выполнить. Таблица будет представлена в таком свернутом виде. И итоговые данные мы здесь Опять же, увидим. Можно развернуть и увидеть расшифровку. Также мы можем, например, захотеть получить минимальную цену товара, который поставляет нам русский дом. Давайте попробуем. Конструктор запроса. Цена. И выберем здесь не сумму, а, например, минимум. Также можно максимум и средний. Окей. Это, конечно, более уместно, когда вы фильтр, например, по номенклатуре делаете, чтобы отследить, например, цену, минимальную ценку от конкретного товара. Но в качестве примера вот можем увидеть, что 60 это минимальная. Действительно, это так. 60 минимальная цена. Давайте посмотрим еще один пример. Выберем все строки, где участвовала номенклатура посудомоечная машина, посмотрим, каких поставщиков мы покупали, по какой цене, какая цена была минимальной. Все. Выделяем, Ctrl-A использую я для этого, удаляем. Идем в конструктор запроса, ищем приходную. Сразу берем таблицу, часть запасы, Нас интересует номенклатура, цена, документ. Тоже будет интересно открыть, посмотреть и... Контрагент. Давайте немножко их местами поменяем. Чтобы сперва шла ссылка в результате, потом контрагент, потом номенклатура, потом цена. А, нас интересует только записи, где номенклатура равнялась выбранной нами. Давайте нажмем ОК. Нажмем выполнить. Программа нам поругается, что. Найдены были новые параметры. Надо их заполнить. Выберем посудомоечную машины. Или другую какую-то позицию. да, И нажмем выполнить. Вот, собственно, все приходные накладные, все контрагенты, у которых мы эту посудомоечную машину покупали, и все цены. Мы хотим узнать, максимальную или минимальную цену. Давайте минимальную цену закупки посмотрим. Тут она видна, но тем не менее. Мы уже с вами пользовались закладкой итоги. Возьмем цена, меню и это общие итоги. В данном случае мы увидим минимальную цену, в принципе, какую мы закупали. Если мы хотим увидеть минимальную цену в разрезе контрагента, то нужно сделать следующее. Нужно пойти в конструктор запроса, перейти на закладку «Итоги» и поле, в разрезе которого мы хотим видеть цену минимальную, перетащить в группировочное поле итогов. Это все. окей. Okay. И выполнить. В результате мы будем видеть минимальную цену в принципе по всем контрагентам и отдельно минимальную цену по каждому контрагенту. Дальнейшее разворачивание приведет к детальным записям к документам, которые можно открыть и уже посмотреть. С точки зрения языка запросов выглядит это следующим образом. Во-первых, мы выбираем данные из табличной части запасы, выбираем оттуда номенклатуру и цену, далее мы выбираем ссылку тоже из этой табличной части, по сути это вот эта колонка, и дальше через точку мы получаем информацию о контрагенте, то есть система для каждой строки табличной части находит по ссылке такую же строчку в таблице реквизитов шапке и берет оттуда контрагенты. Далее мы говорим, что нам нужны только те строчки, где номенклатура равна выбранной нами. Нам нужны итоги, минимальная цена по это общее ключевое слово, то есть минимальная цена во всем результате запроса и в разрезе контрагента. Ну, собственно, что мы и получили. В следующих уроках мы еще затронем тему итогов, посмотрим, что такое группировки, посмотрим, как работать с регистрами, познакомимся с таким понятием как объединение, соединение, попробуем все это на практике использовать. Вот этот урок закончен. Желаю вам удачи в работе. Всего доброго. До свидания.